Кругом спит все мирно, беспечно Ночь распростерлась вокруг бесконечно Звезды горят золотыми огнями Темень пронзают своими лучами Лохнет, не промолвит ничто Тихо кругом, но не знает никто Что Вифлееме в пещере простой Младенец родился, у девы святой Реполняла сердца В крайних просторах пылают лучи, и вдруг, что за пенье в глубокой ночи, то ангельский хор величает. Христос наш родился святой С радостью глазу Я гор не, мол, не молю, Любовь сияй во мне золотую звездой радость, что нам наполняет Редактор